всем привет! Вот уже вторые сутки катаюсь на довольно-таки таком легендарном спорте Honda CBR600RR, хотел для себя его попробовать. И в этом видео я поделюсь своим мнением, повторюсь. В принципе, я езжу только второй сезон, то есть опыт у меня вождения байка небольшой. Поэтому мое мнение можно отнести к мнению, скажем так, ну, дилетанта, новичка в этом деле. А в этом видео я поделюсь впечатлением от тех эмоций, которые дарит Honda CBR600RR. А также сравню его с Kawasaki ZX-6R, который я брал не так давно и также снимал видео для вас, оно есть на канале. Смотрим, поехали! сразу начну со сравнения этих двух мотоциклов honda и kava как бы это странно не звучало но honda понравилось мне меньше я ожидал от этого мотоцикла гораздо больше может быть потому что он очень популярный и может быть именно потому что я ждал от него много я и разочаровался а сделаю небольшое отступление я не сравниваю марку или модель в целом да? Kawasaki ZX6R и Honda 7 r а я сравниваю два конкретных байка то есть вот этот и тот который также есть у меня на канале именно два конкретных байки что хотелось бы сказать honda едет потупее и после той кавы 600ки ну, здесь мне прям не хватало хотелось чуть побольше запаса мощности динамики и так далее honda на мой взгляд больше в габаритах и как-то она но ну, рулится чуть-чуть потяжелее то есть кава более юркая что еще хотелось бы сказать вот основные отличия с Кавой то есть Кава бодрее, легче рулится, ну и в целом как-то мне она больше зашла, не знаю если говорить там про надежность и про обслуживание, все мы знаем что Honda, ну, вроде как считается довольно-таки надежным мотоциклом, я за это говорить не могу потому что байк не мой и по надежности, по обслуге это уже не ко мне в целом, опять же, в сравнении Кава набирает ну, 0,200 быстрее чем данная Honda. Ездили мы с двойкой и ну, повторюсь, Honda в динамике уступает. Может быть, проблема именно в ней вот, в данном мотоцикле. В целом, а, мотоцикл мне понравился, чуть-чуть не хватило мощности. Я думаю, просто я изначально завысил планку ожиданий от него и поэтому немного разочаровался. Я думаю, неспроста он такой легендарный, в принципе, ну, надежный. Да? Очень многие его любят именно как спорт. И среди 600, мне кажется, ну, он является одним из лучших мотоциклов спортов, не побоюсь этого слова. Ну а там уже решать вам, катайтесь, сравнивайте, что вам подходит конкретно под вас, под ваши запросы и определяйтесь. Спасибо за просмотр, будут еще видео, будут другие байки на таком э, беглом небольшом обзоре. Поставь лайк, если не трудно. Если хочешь видеть какие-то изменения по видео, пиши в комментариях, потому что в мото-теме я не так давно. И твой совет как опытного мотоциклиста мне будет важен. Все, всем спасибо, друзья. До встречи на канале, пока? На ютубчике потом посмотришь.